Так, так, так, так, где у нас тут? Так, Привет, дорогие друзья, всем привет-привет, с вами Игорь Мерлин. И сегодня, как и обещал вам, дорогие друзья, я немножко расскажу вам о том, какие есть тенденции в мировой экономике. Ну, не сколько про экономику, а сколько про то, что с этим делать, вот что-то вокруг происходит какие-то процессы идут, а мы не знаем что с этим делать это знаете на что похоже. например когда вы хотите куда-то выйти из дома, вы что делаете вы берете телефон, открываете и смотрите смотрите погоду да? например вот, вот смотрите погоду сколько градусов в каком городе, когда будет там преимущественно осадки вот это все. Понятно, да? И то же самое не мешало бы получить, когда вы занимаетесь бизнесом, когда вы строите какие-то планы, особенно относительно финансов. И было бы неплохо знать, какая погода нас ждет там дальше, когда мы придем в точку Б, куда мы отправились, брать ли нам с собой зонтик или, может быть, брать крем для загара. Понимаете, да? И поэтому очень важно знать, что произойдет. Ну, я, меня зовут Игорь Мерлин, я самый системный коуч и наставник. Я занимаюсь тем, что помогаю другим людям, предпринимателям, владельцам бизнеса масштабировать доходы. У меня в клиентах есть как предприниматели, так и бизнесмены, владельцы бизнеса, даже есть депутаты. Есть там совладельцы, есть топовые менеджеры, и, с которыми мы масштабируем их доходы. Так вот, друзья, поэтому я немножко в курсе больше, может быть, чем некоторые из вас. Я понимаю, что тут найдутся люди, которые гораздо лучше меня в этом понимают, может быть. вот. Но я думаю, что все равно вам будет интересно, потому что кроме всего этого... Я по одной из специальностей системный аналитик. Я закончил при Плехановской академии высшую школу бизнеса. По специальности системный анализ управления бизнес-процессами. Поэтому мне легко будет все это анализировать. И я тем более слежу за новостями, что происходит. И некоторые вещи, которые я сегодня вам расскажу, возможно, вам будут просто, ну вот, даже вы не догадывались, что так и бывает. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы понять, что нам делать сегодня, как нам с нашим бизнесом справляться, необходимо понимать, какая погода. Брать ли зонтик или брать крем от загара. Итак, что происходит в мире? В мире сейчас происходит некий такой передел рынков. Всегда, вот, вот знаете, как говорят, что война – это... Значит, разруха – это не следствие войны, а война – следствие чего? Каких-то экономических причин. Так вот, экономические причины наступили. Наступили и причины непростые, дорогие друзья. Здесь, сейчас мы присутствуем при историческом моменте, когда меняется карта мира. Меняется карта мира кардинально. И теперь игроки будут совсем другие. То мы знали, что всегда, когда мы достаем, например, карту виза вот, или мастер-карт, или мы понимаем, что... Вот достаем карту, не буду показать. показывать, это виза. Достаем визу, и мы понимаем, что когда мы что-то оплачиваем, то часть денежек идет Куда? Визу, то есть Америка получает с каждой нашей транзакции какую-то денежку. Либо за счет покупателя, либо за счет банка. То есть весь мир практически работает на Америку. Ну, нормально, казалось бы, да? Однополярный мир это называется. Но почему так происходило? Потому что Америка была до недавнего времени, до недавнего времени экономикой номер один. И теперь ее начали теснить другие другие страны, и получилось следующее, что появились страны, которые тоже претендуют на это место, номер один. И получилось, что как бы в одной берлоге несколько медведей улежать, усидеть не могут, и поэтому началась борьба. Борьба начиналась, начинается с того, что, вот знаете, как борются, например, вот стоят два магазина, Стоят два магазина, в обоих, в, в обоих магазинах одинаковый товар. Что делают? Один из магазинов начинает демпинговать, есть такой процесс, то есть он снижает цены. Он снижает цены, и другой магазин видит, что такое делает, тоже снижает цены. И первый магазин снижает еще ниже цены, и второй снижает. Они как бы идут ноздря в ноздру. но здесь получается следующее. Один из этих магазинов рано или поздно, он что делает? Он начинает продавать свои товары ниже себестоимости. Понимаете? В минус себе. А другой магазин тоже начинает ниже себестоимости продавать. И вот здесь включается очень интересный механизм. Например, у одного магазина там запас миллион долларов, у второго магазина сто тысяч долларов. И вот они в минус продавали, продавали, продавали, продали в минус на сто тысяч долларов. И вот тот магазин, который, у которого было всего сто тысяч долларов, он что сделал? Он за, за, зачах, закрылся. А тот, который, у которого был миллион... У него осталось запасить 900 тысяч долларов, и он что сделал? Он обратно вернул цены и даже их поднял, потому что конкурент его умер. Понимаете, о чем речь? То есть за счет того, поэтому все вот эти, вот, все вот эти санкции, это не санкции, я уже в своем телеграм-канале рассказывал, чем отличаются санкции от рестрикций? Санкции – это нечто, что, ну, как бы законное. То есть, что-то произошло, есть суд международный, он что-то делает, и какие-то санкции какой-то стране выносят. А вот то, что выносит сейчас Россия, это называется рестрикцией. Вот захотели они, а не будем мы нефть, а не будем мы пропускать. А вот судам не дадим мы парковаться в наших портах. А мы не дадим самолетам... Прог... Это что? Это что? Это называется, а вот они захотели и так и делают. Что это означает? Это означает как два магазина. Например, в Америке много денег, миллион, у России мало. И поэтому сейчас они со всех сторон обложили как бы Россию. Для чего? Все это Украина, война, это лишь следствие вот этой борьбы. На самом деле, чтобы вы знали, дорогие друзья, вот на территории бедной Украины, несчастной, происходит, происходит поле, поле битвы, когда борется весь вот этот Запад, который хочет Россию подмять, и Россию. И хотя говорят там все за нас, все против России, на самом деле нет. Если мы посмотрим, к примеру, по количеству населения, то получим цифру, что вот на самом деле на стороне России выступают хотя бы косвенно выступают такие страны, как поддерживают, во всяком случае не поддерживают всякие санкции или рестрикции. Там Индия, например, Китай, там Пакистан, еще что -то. Там много стран, на самом деле, много стран не поддерживают вот то, что делает Америка. И получается, что вот эта кучка европейская, всего там жалкая кучка, одна шестая по населению, населения всего Земли, то есть всего около миллиарда. Понимаете, о чем речь? То есть, это не говорит, что все. Ну, если мы пойдем дальше, по населению понятно скажешь. Ну да, в Индии там беднота одна, население. Но если мы пойдем по ВВП, например, внутренний валовый продукт, и если мы страну так поделим, кто поддерживает и кто не поддерживает, то примерно будет пополам. То есть, это не все, а примерно пополам. Знаете как? Так вот, к чему это все говорю? К чему это приведет? Все, что там сейчас происходит, я сейчас расскажу по, в общем-то, данным аналитиков. Я занимаюсь там исследованиями и сам занимаюсь, и внимательно слежу за известными экономистами, и нашими, и не нашими сопоставляю, анализирую, так как я системный аналитик. И поэтому у меня вот такие данные появились. Так вот, дорогие друзья, если не будет у нас ядерной войны, если не будет... А такая вероятность есть, что может быть и даже применение ядерного оружия. Вот. Ну, а мы сейчас говорим о лучшем как бы, исходе, таком среднем. Если будет продолжаться так, как продолжается сейчас, то перспектива какая у нас на 4-6 лет. Перспектива следующая, дорогие друзья, что в мире у нас будет несколько зон влияния. Зон влияния и может быть вот сейчас вы как раз увидите, что не совсем так, как вы, может быть, даже о себе думали. Так вот. Одна из зон влияния, конечно, как была Америка, так она останется. И Америка, вот зоны ее влияния, распространяться будут в самые такие крупные страны, такие соединенные как бы одними экономическими связями и как бы играющими так, крупный игрок. То есть это Соединенные Штаты Америки, дальше Новая Зеландия и Австралия. Вот самые такие вот. будут. Одна. Вторая. Вторая, дорогие друзья, это Россия. Но не одна Россия. А сюда, как говорят аналитики, это не я придумал, сюда же будут входить, смотрите, Россия, Турция, Иран, и также страны многие Африки. И также сюда может входить даже Япония. То есть Япония под вопросом, она подключится к Америке, хотя она сейчас вассал полной Америки, либо к тому, что происход... к тому экономическому союзу, который в России. Вот. И плюс сюда же еще Индия. Это второй игрок. Нормально? Заметили, я не сказал про Китай. Китай. А вот Китай и многие азиатские страны, это будет еще один игрок. Не ожидали? Не ожидали такого? Ну вот по, по подсчетам аналитиков примерно так и произойдет. И что же будет вот с этими деньгами, потоками, что будет происходить примерно в районе там 4-6 лет. Ну дальше э, ситуация будет ухудшаться. Ухудшаться Особенно в Европе. Если они не перейдут там страны, которые объявили нам какие-то там свои рестрикции, свои какие-то взбрыки, которые объявили России, не будут покупать газ. Да пусть не покупают, ради бога. Вот. Цена на газ вырастет. И все равно Россия, даже по подсчетам западных, западных аналитиков, за этот год она заработает только от продажи газа. Более 325 миллиардов долларов. Нормально? Только на газе. Это не говоря про нефть, про то, что там выпускается и так далее. Понимаете, о чем речь? Вот. Поэтому те, кто объявил санкции, они немножко просчитались. Россия все равно заработает, даже если они там откажутся. А на сегодняшний день, насколько я смотрел, уже 10 стран открыли рублевые счета из 18 основных покупателей нефти газа извините из 18 основных покупателей газа у россии 10 уже открыли рублевые счета вот четверо уже закупились вот остальные там где-то кто-то ну я думаю дело в том что все равно газа им взять негде все равно они придут И они начинают придумать э, схемы как вот придумала там польша и болгария им отключили вчера газ да, приостановили. Но они там а, реверсом берут тот же самый газ, только из Германии. Ну, экономически это невыгодно, но за счет каких-то политических, я не пойму. Но ну, Америка, скорее всего, им помогает деньгами. Понимаете, да? То есть, вот такая вот хрень происходит. Что произойдет дальше, дорогие друзья? Вот. А раз экономическая война объявлена, она объявлена по всем фронтам. Заметили, сколько... Ушло всяких магазинов и так далее. Вы, э, вам говорят, что это из-за того, что Россия там напала на Украину. Все это чушь собачья. Все это прикрытие американской политики. Но если вы возьмете... Э, я смотрел аналитику с 1955 -го года по сегодняшний день. То Америка бомбила 36 стран. Иран, Ирак, помните, да? Югославию там все прям бомбило. бомбила. Кто-нибудь какие-нибудь санкции против нее вводил? Нет. Почему? А вот так вот. Не вводили. А Россия вот во всем виновата. Ну Вот, друзья. Понимаете, да, о чем речь? Так вот, происходит следующий процесс, что, казалось бы, казалось бы, вот будет передел мира. Но, опять-таки, скорее всего, не за ту страну они взялись, потому что с Россией сложно бороться, она очень большая. Россия номер один по территории, да, и там полезных ископаемых много и так далее, и так далее. И вот коллективный Запад, у него какая задача? Запад разделить, раздербанить эту Россию на кусочки и прибрать под себя по кусочку все эти запасы, как они делали в Африке, колонизировали, помните, да? Все же эти страны, все эти Европа, вспомните это там португальские колонии, французские, английские колонии, они что делали, приезжали, забирали все ресурсы, народ, значит, там э, зеркальца покажут, забирают все, все ценное, ну, грубо говоря. Понятно, то есть э, я намеренно так упрощенно рассказываю, на самом деле там гораздо сложнее, дорогие друзья, гораздо сложнее идут процессы, но для того, чтобы вы понимали, что вот эти экономические разные вот... Э, Перипетии, вот эти разные э, э, ситуации, которые происходят, а это первично. А война и прочее, это вторично, чтобы списать под, под себя вот все это, передел мира. Вот. Обвинить во всем Россию и спокойно, значит, перекрыть все краны и ждать, пока Россия сдохнет. Вот. Ну, здесь, знаете, как... Э, вроде бы Бисмарк, он говорил, что есть 100 способов разбудить зимой медведя в берлоге, но нет ни одного способа запихать его обратно. Так вот, они разбудили медведя, и теперь пожинают плоды. Итак, все это я вам, конечно, рассказал, все это хорошо. Остается следующий момент, дорогие друзья. Вот каким боком мы ко всему к этому? Вот каким? Что будет с бизнесом? Что будет со всем? Смогу ли я? Смогу ли я? Хочу ли я купить себе еще iPhone? А может быть нет? Смогу ли я? Хочу ли я? Вот. Или или iPad, или iPad себе купить еще новый взамен старого. Получится у меня или нет? Или там купить себе Porsche Cayenne? Понимаете, вот все это как бы вот перемешалось, пока непонятно. Так вот, что в этих условиях надо делать, дорогие друзья, нам, простым, можно сказать, людям? Мы можем в этих условиях как утонуть, так и всплыть. Каким образом это произойдет? Ну, по, по материалам аналитиков, как наших, так и не наших, что что произойдет в мире в целом. То есть, вне зависимости от стран, там континентов, в целом ситуация будет следующая. Я уже в моем инстаграм-канале, ой, господи, в телеграм-канале я про это писал, когда-то статейку. Ну, сейчас напомню тем, кто не видел и не читал. Значит, что все население в среднем, вот все, как говорится, Средняя температура по больнице. Так вот, разделится на три части. Ну, всегда такое было. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Так вот, средний класс, он постепенно как бы уходит. Ну, он будет оставаться, но это будет не самая движущая сила, которая находится у нас в нашем обществе. И этот средний класс будет заменять класс который обслуживает богатых то есть есть очень богатые есть очень бедные и есть класс который будет обслуживать богатых но обслуживать это не значит это швейцары а обслуживать ну например какие-то там вот у богатых есть там заводы это обслуживать их, это банки, например, это еще кто-то. Они не такие, как олигархи богатые, но у них тоже деньги есть. И в основном их деятельность направлена на то, чтобы обслуживать очень богатых. Я такой пример привел. Понятный, он, правда, не очень правильный, <laughs> но зато понятный. Понятно, да? То есть это не дворники. Вот. И в основном будет, конечно, масса населения. Но самое главное здесь, самое неприятное, что я считаю, что... По заверениям аналитиков, считают, что буквально через года 4 примерно общий уровень жизни у людей упадет в два раза. То есть станет 50% от того, что есть сейчас. Ну, например, если вы себе покупали автомобиль за миллион рублей, то через 4 года... А уже за миллион будет не по карману, а только за полмиллиона. Ну, имеется в виду, может быть, тогда там деньги обесцениваются. Это про деньги мы сейчас не говорим. Почему? Почему Россия сейчас может опустить очень сильно доллар, но этого не делает. Тоже в моем телеграм-канале можете почитать. Я там подробно описывал, почему так происходит, что сейчас невыгодно России меньше 75 рублей за доллар. Ну, не очень выгодно. 75 рублей это, ну вот, между этими где-то так. Постепенно будет курс доллара падать. Хотя, опять-таки, по наблюдению аналитиков, Россия могла бы уронить курс доллара до 40 рублей за доллар. То есть, ну, практически в два раза. Ну, там 40 с чем-то. Мы сейчас не берем эту тему, это отдельная тема. Так вот, дорогие друзья, в таких условиях а, а, будет, значит, что? Значит, первое, это будут беднейшие люди, которые ничего не получили. Второе, будут те, кто обслуживает богатых, и будут богатые, которые вот для кого это все. И вот сейчас настает момент. Ну, э, э, я там в Телеграме писал про себя, что олигархом я уже не стану, я... Скорее всего, миллиарды долларов не смогу заработать уже. У меня времени не так много. Я не так молод и силен, как хотелось бы. Поэтому э, я приближаюсь к тому, что буду обслуживать э, вот эту прослойку богатую. Обслуживать это не значит подметать, да. Э, я буду продолжать делать то, что я делал. Я про себя рассказываю. Это консультировать, это помогать увеличивать доходы, это... Там разбирать, выстраивать бизнес-системы. Это то, что я умею очень хорошо делать. И быть там внизу где-то мне очень не хочется. И поэтому, дорогие друзья, для вас настал момент истины. Момент истины, то есть что выбрать. Либо остаться там, либо идти туда дальше. Вот я для себя выбор сделал. И поэтому считаю, что со мной будет все в порядке. Я на правильном пути. Да, это не непросто, нелегко. Сейчас не так просто масштабировать доходы, тем более вот в том, чем я занимаюсь. У меня есть наставник, я все время учусь. Вот, и другим помогаю. Но у меня ситуация немножко другая. Понимаете, да, что масштабировать доходы там, от 300 тысяч там, до 500, это одно, а когда с миллиона до 10 миллионов, это совсем другая стратегия. Поэтому я играю немножко по другой стратегии. Понимаете, да? Ну, вот те, кто зарабатывает там 100, 200 тысяч, добро пожаловать. Пишите, дорогие друзья, приходите, я вам подскажу, как это сделать. Через мои руки прошло много всяких людей. И очень богатых, и те, кто предприниматели 100, 200, 300 тысяч, и хотели бы получить вдвое-втрое. Вдвое, вот. Понятно, да? Вот сегодня, видите, я не буду вам рассказывать всякие пожелания. Просто вот моя задача была, так как я обещал, рассказать вам в целом, какая все-таки картина, чтобы она у вас прояснилась. И, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы пишите. Пишите на телеграм-канал. Везде есть, везде есть ссылочки на мой телеграм-канал. Заходите, пишите там в комментарии, можете к любому посту писать, я это сразу увижу. Потому что в Телеграме я несколько раз в день бываю. Либо мои помощники, они увидят, мне скажут, скажут, Мерлин, там тебе написали. И обязательно я отвечу. Но я часто сам практически, я все время сам отвечаю. Вот, Либо под этим видео вы можете оставить. Вы его можете смотреть и ВКонтакте. Можете на Рутубе смотреть. Можете на Ютубе смотреть, где вам удобно. Оставляйте свои вопросы. И, возможно, на самые интересные вопросы я еще какой-нибудь проведу прямой эфир и разложу, что называется, вот прям как очень просто вам объяснить, что происходит в мире. Надеюсь, дорогие друзья, верю в это, что вы все поняли, о чем я рассказал, и сделали для себя выводы. Хотя бы призадумаетесь над тем, что делать. Еще раз скажу, дорогие друзья, что это не я такой умный все придумал, вот, я в разных источниках подсмотрел, соединил, все это проанализировал и понял, что вот примерно вот как-то так. Это, еще раз скажу, вот про экономическую обстановку я рассказывал лишь с той точки зрения, что не будет более серьезного конфликта, хотя я считаю, что это будет. Когда, ну, я высказываю лично свое мнение, когда закончится вот этот процесс с Украиной, то тогда перейдет процесс, уже будут вопросы к другим странам. Кто гнал туда оружие, страны НАТО, которые там еще что-то, которые эти базы понастроили на границах России, к ним будут вопросы. И вот что будет дальше столкновение, э, трудно сказать, трудно сказать, трудно поддается. Да? Рука дрогнула, ракета полетела. Да? Или какой-нибудь другой да, подводное судно. Поплыло, да, куда-то делать цунами. Понимаете, да, Посейдон поплыл. Ну, вы знаете такое оружие, Посейдон, которое, э, которое вот э, своим взрывом создает волну. И посчитали, что для того, чтобы там Америку уничтожить, таких три надо, Посейдона. А, например, чтобы Англию всего один. Ну, представьте себе цунами высотой сто с лишним метров. Который на 5000 километров может зайти на сушу. То есть, практически все смоет. Вот. Страшное оружие, конечно. Хотелось бы, чтобы никогда мы этого не видели, не слышали и не применяли. Вот. Ну, с другой стороны, дорогие друзья, вам наподумать, чем вы хотите заниматься, куда податься... Может быть, вы захотите в олигархи податься, или, может, захотите тот бизнес, который у вас сейчас есть, маленький, просто его масштабировать. Добро пожаловать! Я провожу э, диагностики бесплатные, э, диагностики, ну, сессии диагностические. Вот, вы можете мне написать, если у вас есть бизнес, я помогу вам его сделать. Ну, пожалуйста, друзья, если у вас ничего нет, ни бизнеса, ничего нет, пожалуйста, не пишите, потому что мне много пишут. Конечно, я помогаю, конечно, я там какие-то свои ви видео даю посмотреть, но я сейчас работаю в основном с теми, у кого бизнес есть, и мы масштабируемся. Потому что для масштабирования есть все условия. Да. В любое время. Просто надо правильно делать правильные шаги. И я как раз, меня один из моих наставников учит, как это все надо делать. И сам я масштабируюсь. Понятно? Ну вот. В принципе, дорогие друзья, это все, что я сегодня хотел вам сказать. Напомню, что у нас по плану понедельник и четверг прямые эфиры. Но из-за того, что я сейчас много у меня всяких интересных проектов, может быть, один раз в неделю... Я раньше пять раз выходил, сейчас только два у меня есть время выходить. Остальные, остальное время я занимаюсь там, другими проектами. Понятно, да? Ну вот, дорогие друзья, на этом тогда все. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.